Игорь Мерлин представляет. Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Да, я постоянно обучаю множество людей. Рассказываю, как открывать новые источники доходов, как думать правильно, чего хотите, чего не хотите. Помогаю масштабировать доходы и высвободить свое время на отдых и на себя любимого. И в процессе... Кажется, что деньги приходят неоткуда, вроде поговорили с клиентом, прописали ему цели, планы. Деньги раз и пришли в виде новых проектов, новых случайных знакомств, а кто-то отдал старые долги и так далее, и так далее. Откуда же все берется и какие бывают побочные эффекты? Раскрой секрет, что когда я готовлю свои программы, я по возможности запихиваю туда не только результаты, напрямую связанные с деньгами, но и внутри занятий, практики и упражнения, которые создают целостное построение жизненных систем. Причем это получается индивидуально для каждого участника. Ну, другими словами, прокачивая свои отношения с деньгами, вы прокачиваете уверенность и коммуникабельность, стрессоустойчивость и быстроту принятия решений. У участников моих программ бывали очень интересные результаты, даже, я бы сказал, невероятные, начиная от гармонизации семейных отношений, заканчивая избавлением от порока сердца и исцелением от алкоголизма. Нормально, хотя мы говорили, в общем-то, про деньги. Многие считают меня магом и волшебником, колдуном и шаманом, может, что-то такое и есть, но в большей степени я просто проводник который умеет правильно разрулить даже самые тяжелые жизненные ситуации. Возьмем даже простой живой пример. Вот что пишет Ирина Коновалова, город Москва. «Главными результатами, она говорит, тренинга для себя я считаю изменение в себе, изменение мышления, другое видение мира, окружающего мою действительность». Благодаря вашим занятиям я определилась с целью. Появилась уверенность, море энергии и желание идти вперед. После тренинга во мне пребывает внутреннее спокойствие и умиротворение. Видите, вот вам и побочные эффекты. И таких примеров я вам могу привести сотни. Напишите в комментариях, что для себя полезного вы получили в этом ролике, если есть конфиденциальные вопросы, пишите их в личку. Хотите узнать, как я с этим справился при помощи своих мощных практик, заходите на мой Телеграм-канал, ссылка под этим видео.